Аню. А, Мура. Они же меня сокрызуют. А, ну да. У а тебя без меня не получится. Слышь, ну ч то даже? А, иди спать. Я вот не выспался и тебе того желаю, чтоб ты выспался. Ну блин, ну как я высплюсь -то? Если они меня загрызут, завтра я знаю. Да не знаю, спи, давай, спи. Нет, я не могу, они же меня реально завтра загрызут, сожрут. С потрохами. Да и понял, иди спать давай китамура, спи уже давай. Нет, Ванюк, нет, завтра я не... Если я сейчас сосну, они меня и сожрут завтра. Это твоя, правда, можно. Ну что будем делать? Да я не знаю, Ваню, давай видео загружать. Какие видео? Ну, те, которые мы сделали с тобой, ну, опять видео без обработтя Ну ладно, чё, я попробую спрашивать, ребят, вдруг им понравится. Ребят, вот вам, честно, как нравится наше видео без обработки или лучше с обработкой, говорите, честно говоря, что думаете. И, короче, ребят, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.